Всем привет, с вами Мишань и канал Куда Сходить в СПБ Сейчас я нахожусь в торговом центре Ситимол, станция метро Пионерская И пойдем мы с вами в фудзону И вы сейчас, наверное, спросите, ну Мишань, ну зачем фудзону? Это же есть в каждом торговом центре, и что там делать, на что смотреть На что я вам приведу 10 доводов, почему туда надо сходить И 10 доводов, на что то можно посмотреть Хотя нет, я не буду Лучше я вам покажу. Погнали! Владельцы ТРЦ Ситимол переосмыслили формат классического ресторанного дворика в торговых центрах. Они решили уйти от привычных всем пластиковых столов и стульев около точек фастфуда в сторону современного гастрономического пространства с модными кафе из центром Обновленная фудзона с панорамными окнами и двумя десятками кафешек работает на четвертом этаже, прямо напротив кинотеатра. Дизайн проекта разрабатывала модная дизайн-студия DA Architects. В помещения доминируют природные цвета, вроде оливкового и песочного. Все пространство украшают оливковые деревья. Фудхол условно можно разделить на две зоны. Справа от входа крупные сетевые проекты, вроде ТМК и Макдональдса. Слева молодые стартапы и корнеры модных городских кафе-ресторанов. Посадочные места располагаются в центре и у панорамных окон. С одной стороны вид на парковку торгового центра и часть приморского района, с другой на удельный парк. Сейчас на территории фудзоны работает более 20 кафешек, и каждый посетитель сможет найти среди них для себя что-то по вкусу.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 Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь и жмите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео А на вопрос, куда же можно сходить в СПБ, я отвечу Идите в Сити Фуд, в Сити Мол С вами был Мишаня, пока-пока